Мы с вами изучаем стратегемы китайские, 36 стратегем, то есть это то же самое, что книга перемен, да, 36 этих знаков. Первая стратегема была обмануть императора, чтобы переплыть море, то есть говорилось о том, чтобы человека, ну не только человек, противник, так его назовем, Противника Чтобы запутать, можно использовать то, что ему привычно. Просто чтобы он не видел это в другом ключе. Или использовать что-то, что он считает вот таким, да, там, грубо говоря, то есть, что он считает стаканом с водой, да, а это будет стакан с ядом. Ну так образно, да? То есть, чтобы человек не понимал, во что он увязывается. Вторая стратегия была садить вэй, чтобы спасти Джао. То есть, речь шла о том, чтобы заполнять там, где тебе не мешают, заполнять по максимуму. А там, где тебе мешают, там можно значит, и уступать, да, отходить немножко. Да? Но так как пустоши больше, то в конце концов ты заполнишь все. Третья стратегема была убить чужим ножом, но самая такая полезная, да, то есть подставить кого-то выполнять грязную работу или использовать что-то. Не обязательно кого-то там заставить. Можно использовать случай, который будет этим самым чужим ножом. Так, и стратегема четвертая сейчас. Спокойно ждать, когда враг утомится. Это то, что делает Китай, когда подписывает договора там, по поводу силы Сибири. Говорит, да, вы нам построите, пожалуйста, магистраль. Ломите туда бешеные деньги, свои силы и так далее. А мы потом у вас будем газ брать. Постройте дорогу, чтобы вывозить уголь из Якутии, а мы уж у вас потом его купим. Постройте нам мосты там, и так далее за свой счет. И прочее, прочее, прочее. То есть, это хитрость заключается в том, чтобы поставить противника в невыгодное для него положение. То есть, чтобы он делал что-то, что полезно для тебя и совершенно не полезно для него. Ну так, этим и занимаются путинцы с Китаем. Да, Китай имеет огромный лес на своей территории, да, и там запрещено его пилить. Нельзя пилить деревья в Китае. Но при этом Китай главный поставщик леса. А лес откуда? А лес из России. А что Россия имеет от этого? Ничего. Может быть Путин лично что-то имеет. Россия ничего не имеет. Вот э, с точки зрения описания этой стратегемы. Да, можно прочитать такую вот. Рассказку, да, легенду. В 342 году до нашей эры царство Вэй напало на царство Хань. Последнее призвало на помощь правителя Ци. Командующий Цистской армией Тяньцзы и Суньбин сразу же повели свое войско на столицу Вейского царства. Когда командующий войским войском узнал об этом, он немедленно повел своих воинов обратно в Вэй. Когда Вейская армия подошла вплотную к войску Ци, Суньбин сначала изобразил отступление. В первый день его армия оставила после себя 100 тысяч кастрич, во второй 50 тысяч, в третий только 30 тысяч. Командующий войской армии решил, что войски войске Суньбиня началось массовое дезертиство, поэтому он оставил отдыхать тяжело конницу и двинул вперед только пехоту. За один день его войны делали два дневных перехода. Суньбинь Посчитал, что на следующий день Вейской армия достигнет городка, носившего название Малин. Ну, на Малину, короче, привел. Там он и устроил засаду. И в коротком бою, как и задумал, без труда разгромил Вейскую армию. Да, Ну, и главнокомандующий этой армии покончил с собой и прочее, прочее, прочее. Ну, Сунь-Зы говорил... О таких вещах в своем трактате да, о войне простым действием добиться контроля над сложной обстановкой, отсутствие маневра отвечать на маневр против, неприятеля, малым малыми переменами отвечать на большие перемены в действиях неприятеля неподвижностью отвечать на движение неприятеля маленьким движением отвечать на большие движения неприятеля вот собственно суть этого то есть заставить вокруг себя плясать и танцевать да? то есть это очень очень важное так сказать с точки зрения военной стратегии направления. И Китай этим пользуется. Причем ну, не только в, в военной, а, понятно, стратегии, а, и в экономике он этим пользуется. Да? Так. Ну, главное истощить силы противника. То есть об этом идет речь об истощении противника, не о том, что там надо. Гонять его там В каких-то боевых условиях И так далее О том, чтобы он терял свои силы Терял свои ресурсы Любые ресурсы Финансовые, человеческие И какие-то моральные да, И так далее И это будет приобретение того, кто является противником Потому что любое ослабление Фактически является Усилением того, кто является Твоим противником То есть, Главное это ослабить противника I see you and me